Да, ладно, нормально, но вс, не позорит, не позорили. Немножко, да, болтает. Подболтывает, да? подвинься, я. А ты сейчас смотришь. Sag Не пиши, когда долг так А что за должок? А у меня много. Ты мне тоже можешь написать. В принципе, он. Ой, я пропустил много всего. А можно я наливаю? Да. А там между мной и вами. А, Тин, привет, Тина, как дела? Летим отдохнуть немножко после последних событий. А вам слышно меня вообще? Видно? Я видел, поставил, Я видел, что... ...вот осталось. А 55... ты 6... 6... 6... 6... 6... нормал. Такое. Я Да, Ну, не Я же умер, потому что умеем. поэтому у меня и на небе есть связь. Мне сможет быть по связь на небе. Блин, мне больно смеяться. чисто на ебку, да, ты просто сидишь, да? А я просто сижу такой, да? Шалом всем. Саватикап, так сказать. Горбный пол был, да? похоже, ебал. Почему все нормально? У нас какая-то херня. Может быть халяль? давайте? Там вопросы какие-то. Не вопросы. Хотя похуй не лучше, без вопросов. Лучше просто вот такие отсылайте свои смайлины. Да. Я, да. Летим со скоростью 940, км в час. Ну ладно, все. В пизду у вас, короче. <laughs> ну, улетаем. Да. Хватит. Слишком много стресса в этом городе. Бабрили слезы, его. Афганистан скажу. Я, наверное, здесь сойду. Да, с парашютом. Не-не-не, надо. Вот здесь я в Чисто с парашютиком там да, пойдешь. Чисто на поле, да, манта, уже постановили. Вот. Оп. А потом меня обратно будет хотеть, заберите через пару лет. Да, и вот тут только в Непале. Пару лет полиции. А это вы знаете корейцы, нет? Я считаю, какой сам кавейц, нахуй, Это казах. какой ты казах, бля? Ты казах увидел? Красивый казах. Красивый казах просто. А это кто? А это молодой саваж просто. Летит, блядь, соблазняем. Скажешь, что сейчас очень много. А он уже пишет. Лучше стоять, 4 уже. Хорошая детка. Ну, вообще хороший. Что там, мужик да, у вас с собой а? А, Он просто повелся, А на свое можно? остался, мама не пускает Сэма, потому что у него там двойки по-русскому не отпустила мама. привет может просто так тоже руку да. вам поставлю будет типа такой если моим здоровым подписчиками остаться ну так даже блять на барку даже нет оттуда думаешь и подписчиков я люблю своих всех каждого едино Дорвал, всех просто, мой, мой, мой. Я бы так сделал по миллиона раз. А я не понял, а что в Wi-Fi есть на Наверное, ты не понял по какой Ну, туда это... и блядь. бизнес wi да? Ну, везде, везде есть. есть. А он на сюда. <смех> <смех> Бля, надо как-то пронести, короче. Тебе дали что? Вам такой щетку дали до бегать, блин. Щетку, да, Так, да. Можно кофту с 6 здесь одеялся, У вас, кстати, лучше ловить здесь,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 не надо было, и то много, да? И то много. А я вот, знаешь, за каждого боюсь, на каждый дорог. Мои сладенькие подписчики, вот сладенькие подписчики. Треков без... нету что-то, без... нету без... треков, если... где треки, где треки, блядь. Как будут такое знать? Заметил, что вот у нас такие деньги. Вот да. уже такой. Вот. Здесь теперь А где твой порш? Дома где? А твой где порш? Вот так, блядь. У меня есть только порш Так, ладно, я выключаюсь, это а мало останется зарядки. Я не, не, не смогу набрать не заряд Такой блок? Да. Но... Даль ну, не, не сейчас все нормально. На море ли че отдохнуть? Слишком устал. <смех> а это легкий, не надо этого. Подключайся, надо подогрелись, тогда экономь. <смех> <смех> все пока. Сука. Там чистое здесь грязное Смотри нос. Ну, а что не Это как это было? А, это отключил. Чуть куда за это подолетели салфитоз. Все вот эти 520 человек сегодня. Видимо, пока так. Я здесь вот сойду. ты. там пару дел есть. Да не будем никуда сходить до, до конца Цель, Через перевал в О, Майкл, привет. Маркусян, салют, май МКВ МВНМ Прот. Салам. И подписывайтесь на моего неагра. 30 на 48. Как ты называешь? 30x48. Там опасный аккаунт. Контент бешеный. Там 9 публикаций и, блядь, 4. И все не очеписки. Ну, это вы знаете. Скорфагентство Салаш работает. 24 на 7. Супер. Ну так, да, в принципе. Это как говорили. Что тут? Это смущаться. Потому что, я говорю, нет, почему? Задумаешь, что? Ну, стаканчик не промок там, нет? Главное, чтобы штаны не промокнули. А эти стаканы менять, да, точно не промокнули вообще. Ты понимаешь, что ты меня, короче, заподвигаешься. Нет. мы из горла будет. Задайте мне вопросы. Не отвечу. Где летите, говорит? Собака ебаная нахуй, дебля. Здоровье, ничего, приходит в себя, приходит. Блин, просить просит делать нехуй правду. В самолете я просто нашел Wi-Fi, мы летим. Пожалуйста, дорогая, любимая, женщина моя. Извини Это не я вообще, это Савар сказал. Что? Ну, что, типа, давай, сделай прямой эфир. Леха, давай, а, ну, а у блин, тебя извините, больше подписчиков. А что делать? А это и говорит, да-да-да, точно, давай-давай, сделаем. Пожалуйста, Лех, можешь еще продлить эфир? Ну ладно, подписчика же ведь все больше и больше. Народ, не знаю, когда новые треки будут вообще. Может, вы забудете про меня и отпишитесь от меня но... Ой, ну ладно. Так... Конечно, шучу, бля, сейчас скоро закидаю у вас треками нахуявший. Вот у меня экран, Я просто из А в Б двигаюсь. Из А в Б. Пар... Ну и а Антона, понятно, как всегда, он смотрит свой фильм. Он смотр... Антон смотрит на себя просто. С соседями не поглядывай. Все пока. Без мира.